Вообще, у меня прострелы начались, и я в 16 лет упала на крестец, на головолёт. Вы мне расскажите, что болит. А, нагибаться тяжело, я долго не могу ходить, я не долго не могу сидеть в одном положении. Где-то, наверное, минут 20. 20 минут уже начинается да. дискомфорт. Да, угу. да. да. Да. Да, крестец еще Немножко суток сила, может это мама не горюй uh -huh. расслабленная она правая нога у нас uh -huh. чемнат, на два с половиной сантиметра короче uh -huh. да? таз у нас uh -huh. перекушен uh -huh. да. таз перекушен и у нас мы ну расслабились получается сюда немножко развернут выпал uh -huh. да. Если у нас поясница ни одного позвонка на месте нет. грудной отдел тоже вот там перепад идет, да? А, сильно вы все умудрились. Вот еще ну и здесь тоже. Короче, из 33 позвонков у нас... Ну-ка, проверим копчик. Здесь болезнь есть? Нет. О, слава богу, три позвонка на месте. Отлично, из 33. Ничего, отремонтируем, дай бог. Здесь у нас все в сена, да? страшно. Поняли, да? Квадратная мышца, она у вас mm -hmm. вот эта вот правая получается перегружена, вот она, да? Mm -hmm. А левая деформирована полностью, да, mm -hmm. дистрофичная. То есть вы все свои поднятия тяжести осуществляете за счет правой мышцы. Mm -hmm. И mm -hmm. по 10-бальной шкале, сейчас начинаю нажимать, вы мне э -э оценку даете болевого синдрома. 10 это нестерпимая боль, 0 просто нажатие. Поехали. Оценка. Mm -hmm. Так, троть. Оценка. Ноль, да? Оценка. Ну, чуть-чуть тройка. Оценка. Троечка. Оценка. Нестерпимой. Ну, девять-десять, да? Оценка. Да. Ага. Оценка. Ну, больше 6-7. Оценка. Ага. Десять. Оценка? Десять. Ага. Оценка. <связь> Оценка. О, мышцы какие каменные. Ну, так, себе. Сколько? Три, пять. Мамон, Оценка. <связь> Сколько? <связь> Десятка. Оценка. Ближе к коленному составу, все не болит. Здесь Интересно. <связь> ага. Ага. Понятно. Вот тут вот, у нас как раз вот это одна тираж. Здесь? Тройка, наверное Здесь? Вообще нет Отлично Здесь Вдох глубокий Вдох Вдох Вдох Вдох Вдох Вдох Вдох Вот оно пошло движение Выдох Умничка Здесь у нас идет, сейчас, докопаюсь до него, ага, здесь влево тоже. То есть понятно, да? 7 влево, 6 вправо, 5. 5 влево, 4, 3 влево и дальше 1, 1, 1, 1, 1 вправо. Все, молодчина. Рустит сейчас, нет? Не знаю. Зубки Зубки жалею, вот он. О, что ты хрустнул? Бля. Зубки жали, он вот чик. -то хрустнул только, ну какая, шея сразу появилась у нас. Шея только или грузной поясничной отдел. Нет, это шея. Угу. Веселая какая дамочка Кусок позитива Молочина Сейчас Все, все, все Отдали Умочка Отпусти Не первый у меня не первая веселая. Первый раз <свист> серии <середел. свист> Дох. Еще разочек. Ага, минучка. Пускай, писка, писка, писка, писка. А нет. Пускай. Пускай, пускай, пускай, пускай, пускай, Шпагат. Давай. Вот и встал наш суставчик. Все, молодец. Вдох, Вдох. Вдох. Вдох. Пожар пошел. Ну, вот. Хорошо. Вс, расслабился. Еще раз. Мамочка, все счастье пришло в ваш дом. Просто лезь. Проблема в том, что все, все, все. Ну, все... Так... Ну, с первую по пятую у нас идеально. Все. В музей выставляй. Музей отдадите, нет? На этот. Завещать будете, нет? Шейный отдел. Остальное пока не обещаю, но шейный отдел уже можно. Че, красиво? До остального еще пока не набрался. Сейчас остальное буду разбирать. Ну что, таз у нас встал идеально? Дох глубокий. В этот? Ну как хорошо все у нас движется. Буда. Бля. Вс, как у вас хорошо все слушает. О, сейчас четвертый, пятый. Вс. И пятый лес один. Вс. Умничка. Удоб. Сейчас раздвинем немножко и все. Я сейчас подведу начну, немножко в руки стрелять электрично. Вдох. Выдох. В одну любви. О! Во всех. Выдох. Все, молодец. О. Самое неприятное. Самое неприятное. Все. Выдох. Спазм просто. Дыши, дыши, дыши, дыши. Раздышимся. Все, мягенькое стало. Все, все мышцы, мягенькие. Голову опустили. Расслабили. Давай, проверяем. У-у-у, тут в жижу все превратилось. Давай. Оценка. Оценка. Ноль. Отлично. Оценка. Ай, болит. Сколько? Где-то два, три, четыре. Оценка. Нет. Оценка. Чуть-чуть. Два. Ага, хорошо. Оценка. Тут еще ребушки. Нет, ну-ка еще дай коребушки. ребрышки поправим немножко. Вдох. Воля. <смех> Вдох. <смех> Вдох. Вдох. Вдох. <смех> Вдох. <смех> вот, <смех> Давай проверяем. Здесь. Ну, чуть-чуть, но не так. Сколько? Где-то три, наверное, четыре. Ага. Хорошо. <смех> Сколько? 8. Ага. Больше от ударом. Ну конечно. Еще раз. Сейчас подождем, чтобы у нас не разошлось все у нас. Здесь. Ну, ноль больше. Ага. Здесь. Ну, наверное, нету. Так, еще раз проверяем здесь. Поехали. Здесь. Ах. чуть, -чуть есть. Сколько? Где-то 3-4. А, было 8 десять да? Поехали, моя дорогая. Все, заканчивай, давай. Говорить пока еще напряженные. Ну-ка, да пока еще напряженные. Здесь. Ой, Оценка. Тридцать. Ага, ладно, нестерпимая уже боль. Здесь. Ах, ну как иголка пронзает, но терпимая. Сколько? Что? Ну где-то шесть, наверное. Ага. Оценка. Ноль. Оценка. Ноль. Оценка. 0. Сколько? Восемь. Оценка. 0. Такая еще грудная отдела осталась, у нас тут, да? Не вас не полностью. Оценка. Но... Оценка. Чуть-чуть есть. Грудный отдела не далась до конца. Вдох. Какая гибкая. Голубь месяц, А теперь толкай вверх. толкай, Все, все. Все, все расслабились. Немножечко. немножко потяну. Еще разочек забыл. Все, болезненности у нас закончились. не дамся? А, как? как не дамся? А, как <соц> не дамся? Да, кто не дастся? Да, вдох Вот так Молодчина Молодчина Проверим? А, Здесь неплохо а? Идеально а, Все, а, молодец о, вот, это вот. А, Черт, да. это. Никакого а... пивца тут нет. Все, устало у нас... Вот, дыши, дыши. ну, дыши, дыши. ну, ну, ну, ну, ну, Разминай мышцу. Бешок. Дыши, дыши. Болезнь. Скорешь, Это у нас. Семь. Все, все, все. Поехали. Пять. Все? Провери. Вот она, какая легенькая должна быть. Воздушно. Плоте Ну, конечно, тянет. Это здесь у нас суста... нерв как раз проходит, который связан с большим пальцем. И когда вы вот в телефоне сидите, mm. у вас вот здесь вот все перегружено. Да. Что с такой жидкостью у нас беда, а? Хондроитин, глюкозамин, коллаген. Принимаем, нет? Не-а. Держим крепко. Вдох. Удох. Расслабился. Пятечка. Вот, а, <свят> <свят> <свят> а вверх можно тоже дернуть? Давайте вверх. <свят> <свят> все. все. Новенькая. Ну